и всем доброго вечера, времени суток дорогие друзья сегодня мы с вами проходим продолжаем проходить сенсроу 3 до сенсроу третью часть именно треть почему-то потому что я так я так решил Ладно, короче, продолжаем проходить сенсроу 3 с вами без русских субтитров без с моей озвучкой просто озвучка будет ну моя и извините если будут не точки какие-то кинзиолетом что-то какую-то воду мутную мутят Ну, это, говорит, поможет нам справиться с той бандой декеров, которые, ну, практически весь стилп на заполонили. 9 метров на двух колесах. Миллиметраж. Я не... Я не миллиметраж... Не миллиметражирую на этой тачке, потому что, ну, так, стоп, потап, стоп, посмотрим на карту, ну да, есть что купить, но я тут 3000, ну ладно, установить сюда первым делом ПКМ, а потом сюда, поедем на задание, на основное, ой, ребят, ребят, ре... так, сори, ребзя, тап, нажимаем, деньги же пришли. 781 81, тысяча теперь. Ну, ладно, хочет 81 тысяча долларов. Ну. Конечно же, я не богатенький, речи но. Хочу быть таким. Да, хочу быть таким. Богатеньким, Ричи. Не, против декеров, ребят, я уже сражался, я против них не буду сражаться сейчас, потому что я знаю, чем это все закончится. Я знаю, тем более, что это декеры. Я знаю, ребята, я знаю, что это декеры. Откуда я знаю, да, не спрашивайте лучше. Откуда я знаю? Просто знаю и все тут. 23 уровень в старте тоже. Это заведение мы немножко с вами так купить. Здание это заведение, значит, будет святым по нашим с вами руководствам. черный рынок органов ага. за 3000 я в той серии тоже купил это ну она конечно эта серия не вышла потому что я как бы засал ее выкладывать и удалил поэтому да ребята поэтому поэтому поэтому тут так получилось потому что ну, эта серия была не очень нехороший честно говоря короче скажу вам лучше так она была не очень такой хороший ну и я поэтому ее и удалил да и тем более я ее удалил потому что ну, не прошел до конца это задание а она очень и очень очень на самом-то деле легкое Оказывается, если играешь не на запись, потому что у меня на записи тормозит немножко, потормаживает ПК, шкаф. Два колеса на 3 метра. Каван, Ниндзе, я ваших избирателей убираю помаленьку. Давайте, <жас> а я не... Фиг... Ой, блин, ребят, извините. Надолго отлегся почесаться. Лоп. О, тут что-то сразу стало лучше. Хорошо. Тут лагать перестает у меня. На подъезде к Тому Кинзи. Так, дай. <дых> <дых> вот, а, вспомнил, это сейчас на настоле там рассляжется, ну и все. На этом... Это скорее не стул, это скорее кресло. План Сейнс. Да, блин, да. Помню я эту заставочку, помню я. Кинзи, э, я... Я это смотрю. Туалет? Все, сейчас поберем. Увидимся скоро увидимся Очень. А. но ну, я могу оставить тебя в общем то унитазом О, а вот это вот да, это хорошо. Я хочу тебя так видеть, не ты. Брент Мауэр, наверное. Хватит уже, может быть, над памятником-то издеваться. Дейкер, хватит уже над памятником над моим издеваться. Мой мир, мои правила. Медленно, медленно, медленно, медленно. Не, ну хотя бы сейчас, хотя бы восстановил свою ХП. Спасибо, Мэк. что ж меня замедлил, я хотя бы восстановил ХП. Сейчас возвращаюсь. Хейтеры не обрадуются. 900 тысяч. На второй этап. Вы проспать что на холоде? Открыть дверь. Взять факел. М -м -м. Вы принимаете факел из Кронштейна и продолжайте идти. Выдеть вперед, молись скажем, А. Мапа и коридор впереди осуществляется сирень вал мерцающим светом. Вы слышите скрежет камней. Что будете делать? Ну, продолжать идти. Продолжается путь. Ничего не делать. Посмотреть на единорога. Это похоже на единорога. Что будете делать? Погладить единорога. По продолжать идти, продолжать идти, Убить единорога. Спасибо за то, что проиграли в Драконы Слез. Первая часть части трилогии Спирали Тьмы. Выйти из игры. Выиграла мы. Be okay, we'll Теперь дальше. Эммм. туалет. Is... Я опять же Литубчиком стала. Это будет долгий-долгий-долгий-долгий долг, долг, долгий. Антивирусника нужно мне? Антивирусника Касперского что ли поставить на пока? Или или не касперск можно? Или можно аваст Или какой еще антивирусик? Ну, тут... я знаю только два, короче, Касперский и вас и еще ну и... всех декер на ЛКМ самый мощный. У меня Дейкер бесит уже. Сейчас тут увидим этого. в... Ой, oh, попал один раз. Раньше, помните, такие восьмибитные игры были? Чуть-чуть танки. Сейчас-то танки онлайн называются. Раньше было вот такие вот танки онлайн. Восьмибитная игра. Восьмибитная игра, восьмибитные танки. Ну, и он у меня одну жизнь снял, чё. А, да, точно. ваш тогда еще не родилось ни одного. Восьмибитные раньше были восьмибитные игры. Все, уничтожил. Вражеские танки... Вражеский танк, точнее. Один. Доберите интернет безопасности. Кинзи. Так, Кинзи. Ну скажет этого маленького флита? Uh -huh. Да, кстати, у них лица... Улыбается. Бла-бла-бла. Ты говоришь бла-бла-бла. Ты говоришь что-то. А я слышу, что бла-бла-бла, Кинзи. Я один помню уровень скипнул я. Ну вот вроде бы вот этот вот. Это смотрел, начну Я за... честно говорят там. Направо идти, налево идти, назад, вперед, управлять. Направо это налево, налево это направо. блин... ну, h Да, и не правильно повторить контроль. точки, ага. А, а, а понял, да. Ah! Хорош на мной смеяться, блин, подкалывать. Блин. не записалась эта серия потому что у меня комп пока выключен я ладно я немножко тут это супер Разве это не пошел для вампира? Когда это пильм, идет такой звук. Это значит, что все нормально. Ну, так. А я думал, что это у меня тут. Система хакнулась, а это, это концентру. И а теперь настоящая, настоящая игра. Нас поис. Плотяк, ну ошибок так. Пройдь на контур. Так не остановит меня не от меня то что сейчас мы с вами увидим как он выглядит как выглядит этот Мэтт Миллер тут like ладно <звуки> вот так Мэтт Миллер и выглядит в этом мире Ч за не страшись меня Это не реалонт, сейчас. Убей его, аватар. <реклама> а не, блин. Ёшкин-кошкин. под Подъём. ёй на А, он вышел из себя! Так, что Ой, черт! Tell you one что ты делаешь садись а не-не-не-не-не-не-не налево на было нажмать, а я думал на правую давай не справишься. ай. ой пожать обратно давай. Welcome to the hell Уменьшал! Уменьшил меня! Не больше его, ты меньше его Ай! Что ну что ж, аватарма-то Миллера. Это, это невозможно, нет. Это у And a dragon, а Мне ч, реально понравилось это задание? Да мне не могу а? Пасать какого-то героя из... Из марвеловских там. И у него уж половина здоровья, половины нету. Надо было бы еще... Надо будет еще один такой бой между Ну Мы... Ай! Время умирать. Space, space, space, shift. Прям как Get Out Of Hell. Вали моего ада нафиг. Аватар Мэтта Миллера пал. Мэтт Миллер пал. Bye, Пока, Мэтт. Я могу Только из-по... Токи из-по... Захватить цена на измерение? Или захватить производство оружия, цена на оружие виски Ну да, я, конечно, хотел на оружие. Ну ладно, Пуфи, на оружие. Так. А, на изменение машин я как-нибудь можно потом самому заработать, баблишко. У меня тем более уже есть малость помалу таких достижений накоплен. Накоплений даже really в смысле https декерс дай и пройдено 13200 тысяч авторте 24 бонус оружие кибер пушка костюм костюм за для захвата движения есть машина кибертанк есть скидка на оружие есть но это потому что есть скидка на оружие, ага. а скидку на оружие вы а вы скидку на машин была бы скидку на машин Хотя, я не особо как любитель, ценитель, точнее, не особо нахожу этих машин в этой игре. Я я в них сам лично сажусь и еду в них. Ну, я не особо, короче, любитель такие любитель машин. Так, та-та-та-та способности здоровья увеличение здоровья 3 прокачать и эм, ну и все увеличить здоровья. 4 даже 36 уровня у меня 24 ну и требуется день 24 тысячи братки эм, браток ветру сверта Ветро. вертолет Верто. крепости эм, бонус авторитета Бонус гараж новой машины так Изменение банды можно, лимит трансфера, часовой доход за район. Так. Так, а что дальше делать? Я же тебе стилоторский блюз. Так, стоп а, блин, мне это сюда. Шанди? Шанди, ты здесь? Это Брг. Иди сюда. Брк поплатится. А, вспомнил. Джош Брк, ну этот, ну, который, короче, ночной клинок Night Blade, короче, блин. Брк поплатится. Я услышу, что... Я не понял, что она говорит, но на самом-то деле, но только услышу что... то, что Бёрг поплатится. Another day, another Каждый день новый бой. Another day, another fight. Так, я должен... Ч ⁇ это? А, я гранатомеджи, блин, не купил. Точно, блин. Я же тоже гранатомеджи купить, Так, на... Так. А где тут оружие? Здесь кибер пламя Оставление следов. Так, тут нужно во Френдли идти еще да так это либо можно либо купить ли это заведение либо тут реально что-нибудь есть либо тут деньги есть либо можно его купить короче я скупаю а нет стоп ребят заведение можно скупать у, -у нифига себе если так можно было бы то я бы а нет это кола Блин, а это кола, ребят. Только для работников, только для сотрудников, только для сотрудников. Employees only. А, Джой Cola. блин, а я думал, уже можно заведение скупать. А в итоге не весь район, но еще так. Надо на гуляцию нажать, и так нужно вот к friendly fire вот к этому магазинчику надо дай бежать и тут можно будет эм, после атак с вертолета сделать нет первым дело надо во friendly fire сто процентов стопудово надо во friendly fire побежать и добежать бежать тебя твои же лекарство поможет ага а против тебя не поможет не твое лекарство против декера его же лекарств действует против этого парня декера это декер да этот парень был в группировке декеров он против него должно получиться, так Это, что, это заведение уже скуплено мною? А, да, точно, я же, блин, я же, точно, я же бежал сюда. И хотел заведение побольше себе скупить. Ну, сейчас я хочу себе домой побежать. Нет, точнее, во Friendly Fire, хотел сбежать и там. У меня нету в этом практически, ну, немного в этом. то, В этом и в этом, у меня в этом и в этом. У меня в двух оружиях практически нету патронов. Ну, не практически, точнее, а если бы я конечно бы, был бы на стороне того же самого Ну того самого, как бы Тут патроны гранаты Вс-вс-вс-вс а это нельзя на так купить улучшить оружие, так это оружие так у меня все оружейки тут есть уже то кроме этой это ар55 за 77 тысяч за 7 тысяч за 7 тысяч за 14 дальше, и дальше идет за 28 у меня нет достаточно денег, мне 26 принять а ну да хочу выйти я не я аннигилятор. Ай, блин, больно, черт. Я аннигилятор себе скуп, купил, ага. Сейчас буду с аннигиляторной пушкой. ты совсем раз пояснись, короче, говорит. Не на, не на, X, на X, на X, на X, чтобы не было соблазна, так скажем, ребятки, чтобы соблазна не было у нас с вами, ребятки. Свет, а не Светы попали в беду рядом, просто, ну я рядом, так что и можно одна из пяти.. Один из пяти. Два из 3 И три из трех, Дальше. Один из десяти. Вторая волна это... Это за какие заслуги? Я не помню, что это, чтобы у меня, собственно, были какие-то заслуги тут. Я, смотрите, я вот сейчас... И... В... Раз, и все, А он стреляет тут, продолжает стрелять, как бы. Весь в тифон шли нормально успешно. А, ладно, ладно, нет, нет, не ладно закрой и закрой. Ладно, давай. Ребята, и сейчас извиняюсь. Все продолжаем с вами проходить. Играть. Сейчас продолжаем. На эскейп на дно, назад. Жмем так. Так, стоп, Ай. Так, стопа. Ай, ай, ай. <связывание> да не, не, не, сейчас Закроем. <связывание> да чё, щас, щас. <связывание> сейчас, сейчас. чё, сейчас, сейчас. Понимаешь ли. Сейчас, сейчас, а потом Продолжаем играть right. Ага, без видео Опять же я не Скипну назад Да все, ну ладно, Это, короче, ребят, эту миссию мы с вами не смогли сделать, потому что у нас аннигиляторная пушка не прокачанная, поэтому тут-то ну так и получается. О, тут такая жизнь. Ну ладно, выбитка да. с вас, с вас плат. Так, так, так, на, надо, не, надо на миссию какую-нибудь нам начать, э, да, так, есть предложение с вами сходить на эсэк профессора Генки, но, как бы, не меня Мышка отошла немножко покурить. Ага, миссии так, 4, в моем месте лотер, Сил силотер темп. Пейтон, Пейтон, я Это ну да, может от декеры, может от Кабан. Короче, Пирс, не тебе у меня есть план, кто это может быть. Может, я вообще просто сама по себе ушла. Короче, скажу вам так, одним словом, что случилось. Шаунди похитили, Пирс и Пирс и, и Босс не знаю, кто это был. Может от декеры, может от Кабан, может это вообще никто. Может это дехеры, а может это и кабан, а может это и.. Не знаю. А может это. а может это и килбейновские там. Мы же до его не дошли еще до него. Лучидоры, может быть. А может это вообще кабан? А может это Лучидоры, а может это дехеры. Не, ну, скорее всего, мне кажется, что дехеры могли по идее, потому что ну, им же нужно отомстить нам. 1 миллиметраж, 2 миллиметраж, 3 миллиметраж, 4 милли... 3 миллиметраж, ну... Ладно, 4... 4 не надо, просто три миллиметраж и все. 1, 2, 3. Ладно, один, Раз, два. Четыре. Ты.. Ай, ладно, без четвертого. Просто три. Раза. Раз. Ну. Роен. Оакс. Розен Оакс. Изучено. Авторитет. Так, а стоп, а дальше. Так. Не, есть ли какое-нибудь. Какое-нибудь место, чтобы купить? так это можно метанфетаминовая лаба это ну купим это первым делом на сюда заедем потом поедем на миссию ага моргенштерн район моргенштерн не Ни... я не про исполнитель не я Лишера конечно же уважаю но только так как ну артиста взять в образ подобия и мы дизайн Ваш купленный, вы забыли сказать, отправлять ваш купленный образ подобие. <свят> Мне там витаминовая лаба. Ага. Все здания закупаем, скупаем, даже здания, все здания, ребят. Ну ч, ну, тут одного сумасшедшего водителя больше. Честно говоря, чем в обычном, чем в гтахе Потому что в и да и во всех, короче, играх других, про чё, типа гонок, я пытаюсь водить а максимально аккуратно. А в ну, у меня как бы руки развязываются. Отправлять в дизайн Design, Design. О, а вон.. Прямо будет наше это здание, которое не именно не я, которое купил, а... This is the worst idea I walk in with my prisoners, they take me to the cell block, I grab Shandy, and we leave. <coughs> I'm sorry, prisoners? Yeah, you, <laughs> I'm bringing you in. Oh, hell no. Начинается шоу. Чё? Я? Время шоу. Они все по-английски шпрахуют так быстро, блям-б-б-б-б. Я не успеваю переводить. Actually. А, вот. А, понял. А, то есть понял. Надо, то есть, не привлекать ничего внимания. А, то есть, Шаунди понял, вспомнил эту миссию. Шаунди захотел. кабан. И, кстати, было на написано, Шаунди верни вернуть шаунди на этой, на плакате. Нифига я не вижу из-за этой бандуры, которая на крыше. Нифига не вижу, честно говоря. Туменъек". Туменъек". А, понял. Короче, ребят, нас бы узнали бы, если бы мы в роли капитана святых, ну, то есть, нас Зашли бы на борт этого судна, как его там называют, судно, да, судно, именно судно, если бы мы зашли бы на борт этого судна в образе адмирала святых, ну, то есть нас с вами, то есть нас бы все там бы узнали и нас бы все раскидали там, разбили бы. СВВП. Mm. Найдите СВВП. Так, на... Пере переземлитесь ферма фермофилах. А, F точно, на F же переключить режим, на Надо на... на F, Надо на F, Надо F, на F, жму. Ч ⁇ не взлетает, и ешь, не А, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, на е нажать на F надо на F надо на F ферма Короче, что мы это за фермопил, мы с вами будем в следующей серии узнавать, и давайте, ребят, поэтому давайте на этом пока что закончим эту эм, серию, и давайте по этому, давайте, до скорых встреч, увидимся с вами в следующих эпизодах Sense Road 3. Они обязательно будут. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, комментируйте. И самое главное, ставьте лайки. Пока-пока. Ребят, давайте. HTTPSDekers.da И практически пройдено. Пока-пока.